Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по изобретению. Здравствуйте, ребятки-ребятушечки. Это видеоэксперимент, в котором мы сравним помоечки Украины и России, а именно киевские кормушки и питерские кормилицы. В реализации данного проекта меня очень сильно помог Игорь Кот Который живет в Украине Он вам покажет находки, которые он будет искать в городе Киев Ну а я вам покажу, что можно найти В питерских кормилицах Если вам понравится данная рубрика В котором я буду сравнивать находочки В разных городах, прожимайте лукасы, продвигаем помоечку в топ И пишите обязательно ваше мнение о данной рубрике в комментариях Данный контент вы целиком и полностью заслужили Поэтому всем приятного просмотра Так, так, так Опа-на! Шо это? Это вы, ребятушечки, решили узнать, что на помоечке на киевской, да? Ну давайте посмотрим. Нас сразу же встречает выпечка свежая. Хлебушек ржаной. Ой-ой-ой-ой-ой. Пончики, глянь. Ух, со Ну ж, Требу говорит, мы сегодня не дегустируем еду, мы электронику ищем, я бы ее продегустировал. Вот, ну смотри, ты сам задал правила. Арбуз кто-то ел. Ну, что это такое? Одни фантики. О, -о, о Креветочки! Правда, их уже полускали. Ой, как давно я креветочек не ел. Ребята, а вы любите креветок? О, литература! Эротические произведения для взрослых мужчин. Я понимаю, что здесь мало взрослых мужчин у тебя, Влад, на канале. Поэтому мы содержание оставим в секрете. Слушайте, ну можно забрать. А вот я почитаю. ребятушечки первая кормушечка, сытная дармилица, кормилица, я сейчас ее сдаю, буду сдаивать, вот так, Посмотрю. я этого Игоря уделаю нахуй, я покажу, кто расхититель кормилиц питерских, я вам покажу находки по-любому в ребятушечке, их главное найти, так, что-то мне звонят походу, ага, да, да вот, звонил до этого тебе. Подкинь в, в третью помойку 10 айфонов Pro Max. Ага, все хорошо. Я должен показать, то батя в здании. Угу. Кусочек помидорки. Топ находка, ребятушечки. Кофейка мне для бодрости духа с утра. Это был чай, походу. Геркулесу. Кашка Геркулес, у ребятушечки полная, запечатанная. Мне не надо. Вот здесь вижу какой-то пакет. Mm, да. Что-то может быть и есть этот. Oh! Остатки принглса, у ребятки! Остатки принглсов у ребятушечки! У oh, А! Мои любимые чипсы с помоечки. Обожаю прыгал с помоечки. Яички, яички. Волжские. Жирака. Ребятки, жирака. Банани, апельсины. Ну это еще можно есть, да? О, нож, ребятки. У Ребятушечки, на первой помоечке ничего нет. Опять, короче, одни голяки. Помои, что это такое? Но тут есть джинсы. Такие, я вам скажу, нормальные. Слушай, да, они даже на меня залетят, на изи вообще. Да ты шо, кофта какая-то, ну, такое знаешь вообще ни о чем. Вот это женская, по-моему, я такое не, не ношу. И пиджачок топовый, просто посмотрите, ребятки. Ну, не знаю, даже не сказал, что он заношен там сильно. В таком можно вообще, ну, в ресторан с девушкой сходить, да? Сейчас надо просто его надеть. Слышишь, что надо и штаны одеть. Вообще пушечка. Ну, правда, короткий на меня немножко, но так в целом, да, нормально солидно. Вышел такой, Ой, ой ой ой ой пушечка просто вы ну, ну ребят так как на меня шиты на меня они шиты ой-ой-ой по моде всего посмотри ремень не нужен даже ребятки все сидит как вот реально на меня даже даже не буду вот ничего. все я в них дальше я дальше в них буду сегодня маслать дамочки это вам всем женским полом кто меня смотрит я на второй помоечке я хочу здесь поживиться Опа! Жаль, пустая коробка. Где всё? Что-то меня вообще не радует. Хватит шутки шутить. А я их не буду шутить, ребятушечки. Надо рвать кормилицу. Ну, тут, конечно, все зависит от удачи, по большей части, да? Но от поисковика тоже зависит. В ребятушечке многое. Потому что я нашел биолакт «Мягкий вкус». Для мягкого стула. От бренда «Простоквашино». И просрочено оно нифига не просрочено. До 12 числа. сегодня какое? Просраться неохота, ребятки. Грудинка, живинка, молочка для мягкого стула биолак все что надо здесь все есть можно поесть голодным на помойке в питере не останешься это точно в рыбе Ти дынечку вот хотите ли еще и дынечка я сегодня официант здесь так это оставим бомжам пусть поедят здесь посмотрим я конечно же ищу то что можно продать меня не интересует сегодня хавчик вот лапти с алиэкспресса с треснутой подошвой и угу. Не фартануло в рыбитушечки, но успех ушел. Кусочек бургера какого-то. Нету ничего. Кексечки, о, рыбитушечки, кексечки, о, да, свежайшие в рыбитушечки. Тут все мое, бля, конкурент на газели. Нечем тут живиться, мини, нечем живиться, нечем живиться. Вот чем можно поживиться. Сытный памперс у ребятушечки. Вот, все. Даже хуяоми нету здесь. Вот борщичка чуть-чуть с копченым мясом. Я злой, короче. Вторая помойка вообще пустая. Пойдем дальше. Это меня не радует вообще никак. Книжечка всегда со мной. Я приступаю к анпакингу. Посмотрите, зефир Дмитрий Гордон. Мы только что у него в офисе были. Мы со Штребухом хотим обратиться к Дмитрию Гордону. Дмитрий Гордон, ну пригласите нас, пожалуйста, к себе в гости в офис. Интервью возьмете у нас. Я уже даже костюм напялю. Но, к сожалению, нету зефира здесь. Ну что это за? Суповой набор использованный. Клеенка Галимая. Прах чьи то развеять нужно. Опять эти помой Галимы. Я хочу электронику. Посмотрите, это по-любому в детском саду такому учат, либо в школе аппликация горохов. Помойка дарит изобразительное искусство. Блин, ну что ну что ну, рассказать про бутылку вот эту с-под молока. Которую, посмотрите, здесь капли ни одной нет. Вот так в Украине мусором относятся с мусором. То есть не выбрасывают ничего. Все съедают до последней капли, до последней крошки. Капли ни одной нету. Вы можете видите? Это Украина. Ой, короче, Галякова вот это. Сейчас еще вот здесь посмотрю. Хотелось бы еще приобуться нормально и каким-нибудь мобильником обзавестись. И, в принципе, день сегодня прожить не зря. Все, беру книгу, с и пошел я дальше. Писюн зачесался у рыбитушечки. Вон она, кормилица-то, вон. Третья. Где все находки-то? Ну что такое, а? Это я продам? Вот это продам я? Я это не продам, нигде не купят это. Мне электроника надо. Ох, смотри, бургер. Пластмассовый, как его есть-то? Вот что он пластмассовый, как есть-то его? О, конкуренты, о конкурент. Mm, конкуренты. Mm, конкуренты. Аминье! Аминье! Не, ну серьезно, если так без приколов, короче, третья помойка, и я ничего не могу найти. Ну, типа, неужели сегодня не мой день? Ну, типа, удачи вообще не ощущаю. Вот апельсинки, да. Нормальные, кстати. Ну, типа, вообще не гнилые, хорошие. Но электроники нет. Сегодня помойка кормит, но денег не хочет мне давать. А если дальше тоже ничего не найду. Я тут и айфоны нахожу, как бы. А сегодня нет ничего. Рубитушечки, я с Игорем котом все решил. Мы э, хотим разыграть 5000 рублей. Для этого напишите комментарий, поставьте лайки, в комментарии укажите ник инстаграма или ВК для связи. Не через 5 все будет разыграно. 5000 рублей разыграю среди тех, кто напишет комментарий и поставит лайк. Обязательно на, написать ID, ВК, там, инстаграма для связи, чтобы победителю денежки-то перевести, чтобы связаться с ним. Все, всем удачи. Иду на четвертую кормилицу. Здесь опять помойка лимые. А я хочу электронику. Ой-ой-ой. Походу арбуз здесь лежит. Ой-ой-ой. Но он такой уже, видно, уставший. Половинка прям. Глянь-то, он охренный. Ух, какой. Посмотрите, сахарный. О-о-о. Я в этом году ел всего один раз арбуз. Горбушка какая-то. Это птицам можно отдать. Вот пусть они вот тут покушают. О, помидорка. Она чуть-чуть... Да слушай, даже если, я думаю, если обрезать, то в принципе была, была нормальная, можно ее употребить. Ножа нет вырезать вот это вот. Огурчик еще тут найти. И можно салатик уже резать. Ножика просто нет. Так что помоечка дает бахчу. В этом году арбузов мало ел. Нереально пушечка. Ну просто вот нечем порезать. Все, пошли дальше. Поставим это голодным конкурентам. Тоже, чтобы покушали витаминов, набрались на зиму. Еще зима долгая впереди. Ммм, мини. Это четвертая помойка в рыбитушечке. Я надеюсь, она меня порадует, потому что я начинаю уже расстраиваться. Огурчики, это ж для лечения геморроя в задний проход это надо вставлять. Это насрано, блин. Я думаю, данную кормилицу надо доить изнутри. Ведь все самое вкусное, оно должно быть на дне. Поэтому надо залазить. Опа. Опа, какие-то шмотки разорванные. пижак какой-то, драный весь разорванный, порезанный, видите? Даю кормилицу, сейчас я сильно. Изнутри ее даю, как надо. Фу, ль, воняет. А тут есть чем-то? Поживить сам. Ох, ну наконец-то первая находочка. Нью-Йоркер, 41 размер. Это кеды. Ну, из-за того, что в помойке полный голяк, в принципе, взять можно. О, кет конверс ребятушечки, 38 размер. А что он целый? И вроде арик. Смотрите какой. Красивый, целенький конверс. Нормально. Ну, этот кет, в принципе, он тоже нормальный. Вот помоечка обувает в две пары обуви. Все по 200 рублей продастся. Что за футболка? Ну, пойдет. Может, продам. Ой, пакет чистенький. Вот это вот сюда я сложу эту обувь. Их можно будет продать. И еще мне удалось нарыть вот такую кофточку беленькую. Принц-101 далматинец. Вот, я забираю вот это. Это четвертая кормилица. Сейчас будет пятая. Посмотрим, что там будет. Не расстаюсь со своей книгой. Прочитаю ее вечером сегодня. Перед сном обязательно. А мы приступаем к осмотру следующего пациента Это бумага, да, для печати, по-моему Нифига себе, она намокла просто Но ну, Она, естественно, уже в принтер не войдет, но Блин, да просто на туру тупо сдать, смотри Раз, два Да слушай, тут -то вся помойка, чисто думаю. Три смотри, 11. 11 пачек для печати на принтере Представляете, выбросили оно, оно раскисло просто Вот это вот мачмале все, оно раскисло Ну, естественно, у меня нет, ни не на чем вести Я такую ношу не понесу Но можно было просушить бы и сдать на макулатурку Тут 10 килограмм точно есть Это даже без вопросов Тут Можно и посидеть, о, яблочки, слышишь, бля Вообще, бомба Наливные Хоть перекушу, сяду отдохну Кто арбузи то, слушайте, оно удивляет, помойка Фруктами балуют просто бесконечно Мм, mm. ребятушечки, посмотрите, какое яблочко белоснежное. Тут чуть-чуть прогнило, но это вообще можно обгрызть с другой стороны и все. Никаких проблем у вас не будет. Блин, жопа промокла немножко. Ладно, отложим это. Туфельки чьи-то золушка, наверное, потеряла. Но он такой покореженный весь. Это рощань для ротовой порожнины. А, это поласка. То есть, смотрите, покушал, да? Сейчас я по арбузика, яблочко. Еще можно пополоскаться потом. Я хоть понюхаю. мята. Оо май гад, это что это за пиджак? Сколько ему лет? Что с ней делали вообще? Реативник, спасатель. А есть у вообще вот таких мазей срок годности? Мне а, да по-моему, есть... Ну, слышишь, пригодится вообще почти полная пачка, да? О, еще крем, слушай. Да кто-то вообще вынес просто все свои гигиенические средства. Крем для рук, слушайте. Но ну, после помоечки, когда роешься целый день в вот этих перчатках, она руки приют. Можно помазать кремом. Так, что это такое? Но ну, она, кстати, вот не ушат, Ну, она такая грязная, но она не ушатанная. Просто она белая, и как бы она полежала в помойке в... В грязной. Она, наверное, на меня будет маловато, да? Ладно, оставим кому-то. В общем, переместил все свои находки в сумку. Сумка моя. Не нашел, купил за собственные деньги С ней, я думаю, я выгляжу достаточно стильно И могу двигаться, в принципе, по городу вообще без проблем В общем, конкуренты подоспели Но я-то уже успел залутать эту помоечку Все четко Баночки хоботят Но мы сегодня не по баночкам вот это кормилица, я понимаю, сочная буреночка. Семь буреночек в ребятушечке, 7. Те мои доильные коровки. Это, кстати, пятая помойка. Капец тут банок. Игорек, ты посмотри, тут сколько можно прибыли делать. Тут компотика чуть-чуть, вот взрывоопасный. О, еда. Угу. коробочки тут какая-то еда. Что это такое? Что это? О, это голубец. Вонючий. Угу, угу. Опа. Неплохо. Макс Чикен, премьер. Интересно. Угу. Иди сюда. Но он какой-то не особо, конечно, свежий. Сыр тут присох. Не, что-то я боюсь травануться. Судя по вот этой зеленой капустке, которая должна быть зеленая, она слегка желтая. Неаппетитный он. Не хочу, бомжам оставлю. Плюс он такой каменелый, как трупное коченение у него присутствует. Хотел поживиться, но очково боюсь. Не хочу помереть у ребятушечки. Опа, что за коробка? Пустая. Вот еще... Что-то тут походу есть, смотри. Перчатка. А вот это классная штука, это пыль протирать. Это мне домой надо, кстати. Офигенная тема. Как тут неудобно-то, все завалено когда. О, что-то есть в этой коробке. Коробка от наушников и книга какая-то. Смотри. Книга, короче, Кэнкизи. Порою, блаш великая. Ну, короче, на барахолочке эту книжку, может, за рублей 50 купят. Вот эту штучку так-то тоже можно продать. Вот здесь что-то есть в этой коробке. Прикинь там эти наушники. Это ж Logitech G533. Ребята, вот оно. Наушнички Это игровые какие-то, беспроводные Смотри, USB-шка вставляется, заряжать можно Что-то они какие-то, правда, разобранные Амбрашюр нету нигде И они разобранные Походу сломались кстати, если тут не работает вот эта Bluetooth-система, тут же можно провод припаять. И будут они работать, ну, от провода, как обычные наушники. Ну, какой вид, ребятушечки, какая халява. О, я игровой человек, получается. Я теперь игроман. Все. Вот не пойму, игровые они считаются или нет. Может они даже с подсветкой, ребят. Вот от них коробка. Я думаю, новые они в районе пятерки стоят, такие наушники. Продать их получится вот в таком виде, я думаю, за тысячу рублей, потому что тут там брошюр нет. Плюс... Они непонятно, рабочие они или нет. Так, сейчас надо нам пакет найти, чтобы это все сложить. Вот, я считаю, как будто, ну, на шопинг сходил. Вот эта тема вообще мне не для дома надо, ребят, капец. Я сегодня на шопинг пришел, на помоечку, дам. Смотри, это внешний жесткий диск был, только его внутри нет. А прикинь, он разобранный вот в этом пакете лежит. Может, он там и есть. Ничего в этом пакете больше нету, ребятушечки Вот эта помойка обломала. Потому что жесткий диск, если он короче, ну рабочий, его тысячи за полторы можно продать. Мне не привыкать, не первый раз такое. Крылья велосипедные. Да, нормальные. Целые крылья. Ребятушечки, отмыть и на велик поставить. На барахолке, я думаю, за 100 рублей отлетят со свистом. Забираю, конечно же. Беру все, что можно продать. На пятой помоечке я свое урвал, как будто в магаз сходил. Иду сейчас на шестую кормилицу. Так, что это у нас? Это у нас тоже какой-то пиджачок, да? Бренд я не вижу. Слушай, он такой какой-то, знаешь, как плюшевый. Шарики, прикинь, пусто практически. о о помидорка. Но она такая уже, конечно, уставшая. Слушай, дынька. Ну, дынька тоже алимая. Ой, -ой, -ой, -ой, Ой, подожди кошелек прикинь кальвин кляйн ни хрена себе слушай ну состояние топовое ну вот блин без, без приколов я не знаю оригинал это не оригинал слышно ну, похоже ну вот знаешь по ощущениям вроде как кожа это мы находимся сейчас во дворе за офисом э, Димы гордона и вот такой приколяс нашли особо таких потертостей нет я заберу это сто процентов даже просто себе даже если он не оригинальный ничего страшного это уже интересно не знаю забирать или нет ладно оставлю кому-то может, какой-то бедолага-бродяга. Я, в принципе, уже приоделся. Ни хера у ребятушечки, какая цаца. Так это реальный винтаж, это копеечка. Еще лайба ХВЗ на борту сверху стоит. Охренеть, да это какой-то приколомобиль получается. Там фотоаппарат зенит разобранный, атлас СССР. Но ну, это чисто показушная тачка, у ребятушечки. Но состояние очень хорошее, крутая. Это дедовская машина. Ну я бы чисто для ностальгии такую бы, конечно, в гараже бы хранил. Так, у ребятушечки, вот кормилица. Я нацелен на успех, хочу найти на футке коробка еще от каких-то игровых наушников но их там нет не не, не, не. Мне нужны выносы с хаты, из квартир Когда уборки делают Вот там самые жирные находки всегда Фу, что это такое? Шашлык мариновали Походу, в ребятки Опа, какой-то пакет странный, очень подозрительный Брак 12-е, 10-е, 21-е А, не с плесенью, ну все Цесмер, пенициллин там Содержится Опа, латунечка, ребятушечки Латунечка, походу, а может цинковый Его не получится даже на металл сдать ну да, цинк чистокровный. Латунью тут даже не пахнет. Мне цинк не нужен. Что-то голяк какой-то полнейший в ребятушечке. На шестой кормилице я ничего не нашел. Ну, одна тухлятина какая-то. Вот молоко. Блины бы какие-нибудь можно было бы сделать, да? Ну, я сюда не блины готовить пришел, а показать уровень на питерских кормилицах. Опа! Ой-ой-ой. Арбушечки Не оставили мне пиццы. Негодяи. Какая-то коробочка пустая. Мне нужна обувь какая-то. Вот смотрите, ребята. Это я не на помоечке. Это я уже четвертый год хожу. Вот протерлась до дырки. Тоже. Это надо заменить уже. Хотелось бы что-то найти. Никакой бытовой техники, я хочу заметить, вообще сегодня не было. Вообще покамись на данный момент. никакой бытовой техники не может идти и речи. О, щи. Они запечатанные. Да слушай, я заберу домой себе. Буду заваривать просто. Ну, ну реально год они еще годные. Вот колеса какие-то. Ципролекс. Нафиг мне нужно Ну вот эти вот всякие такие, я бы сказал, лекарственные средства лучше не брать с помоечки. но ну, мало ли переболячка с человека на тебя перескочит. В общем, ребята, пока идем к следующей помойке, я загуглил насчет вот этих вот колес. Ципролекс это антидепрессант. Я вам, конечно же, не советую вот такие всякие таблетки употреблять и прочее. Даже мы со Штребухом, представьте, как на жизнь помотала заставляет вот на помоечках рыться. И то мы не используем всякие лекарственные препараты. Потому что? что? Помойка дарит не только одежду, еду и денежку какую-то, а еще и позитив. Погнали на следующую локацию. Ребятушечки. Очередная кормилица. Я надеюсь, она меня порадует. Потому что она здесь не одна. Тут еще вот вторая рядом стоит. Поэтому я хочу ее расхитить. Я хочу все из нее извлечь. И нацелен я на успех. Паркурпа. Паркур. Новые объединились. Роллы! Сразу роллы, две ролины в ребятушечки. Съедобно, но не хочется меня. Я хочу найти электронику в ребятушечке. Это вейп. Ребятки, вейп. С баком жижи ребятушечки. Нифига, как он тянется прекрасно. И жижа там есть. Смотрите, какой вейп у ребятушечки. Он еще заряжается, а внутри там жижа есть в баке. показывают помойка накуривает продавать не буду это вообще ребятушечки очень вредно для здоровья О, беру сразу как в карманы Ой, еще одно ребятушечки да тут какой-то клондайк из этих вейпов начал какая-то для жопы протру ей вейп он не работает но у меня их тоже по 20 рублей покупают короче два вейпа это уже 40 рублей М -м -м. Ой, как паркуром-то нелегко заниматься. Посмотрим, что здесь. Опа, у ребятушечки сразу вижу какие-то джинсички. Опа, поймал. Чё, нормальные? Ни хера. Это оригинальные джинсы от фирмы Levi's. А только они огромного размера. Прям капец, какие они большие. Продать их получится рублей за 200 из-за вот этого косяка. Слегка у них протерта мотня, видите дырочка. Забираю, конечно. А 200 рублей я не откажусь. Опа. еще какой-то лапать кожаный. Я из него вытрыщиваю этот наполнитель для лотка. Кстати, кожа натуральная, ребятушечки Подошва нормальная, целая. За, за 300 рублей это продам на рынке. О, вот и второй. Тут наполнитель для лотка воняет. Здесь что-то... не что-то мягкое. Говно, наверное, или памперсы. Сказка. 400 рублей точно заработал. Даже можно и подороже продать блин конкуренция жесткая ребята к вечеру добрый вечер Что это блинчик с мясом такой уже бедолага устал гляньте сколько макулатуры ребятушечки просто можно хоботиться и хоботиться перегруз уже у этой помоечки явный а здесь листья дальше уже все галяки не ребятушечки эта помоечка меня вообще никак не обрадовала поэтому идем дальше Куда спряталась от меня кормилица? Иди сюда, ребятушечки. Очередная сытная буреночка, которую я сейчас сдаивать буду. Не знаю, как там у Игоря, но у меня вроде дела на помоечке неплохо обстоят. Хотя в начале, ребятушечки, я очень уже начинал расстраиваться. Что-то находится по чуть-чуть. О. Какие-то лапти сразу выпрыгнули с пакета. Такие резвые. Memphys One. 43 размер, но подошва с трещиной. Точнее, с дыркой. А их никто не купит из-за этого. Вон еще какие-то лапти валяются. Ого! Вот лапать. Охренеть, он как новый, ребятки. И нормальный, но его уже носили, видно. Вы видите это состояние? Идеальное просто. Еще смотрите, какие-то кроссовки. Тоже как новые, ребят. 45 размер. Ребятки, они новые. Бренд Визда какая-то. И вот новый, походу, тоже. Это, походу, магазин обуви выкинул. Только что-то я не понимаю. А где вторые пары-то от них? Да что, по одной паре выкинули? Рибок, нихера себе. А второй где? Тут по одной паре тупо обуви выкинули, походу, ребятки. Да ну нахер. Вот, о, ботинок. Второй? Ребятки. Одна пара ботинок есть. Но я смотрю, тут больше пар я, походу, и не найду. Вот еще какие-то сандали. Тоже новые. Только один сандаль. Второго нет. Вот кроссовки какой-то. Ми. Вообще выглядят офигенно, ребят. Тупо новые. И вот второй. Прикинь, они разных размеров. Один сорок первый, второй тридцать восьмой. Во, Рибок. Они оба на одну ногу, короче. Это как мне носить-то? Но тут на левую это есть. А на правую ногу левый ботинок. Как мне обуть? Ну это, наверное, витринные образцы с магазина, витринные экспонаты. Блин, ребятушечки. Это облом просто, это облом века ребятушечки. Никому не подойдет. Ее не получится продать. Очень обидно, она новая. Но вот эти ботиночки, абсолютно новые целые. Продать их получится на рынке. Сотки так за 4 точно, за 3. А здесь чего? О, смотри, какой-то чехольчик Ого. Средство индивидуальной защиты органов дыхания от химических факторов Вот это реально интересно, что это такое Вот тут еще один, прикинь Производство Россия, ребятушечки Дата изготовления 17 год, а срок хранения 5 лет Где дверь-то? Что, мужики, уже посмотрели, ничего там интересного нету. Если что было бы поинтересно, мужики, мы бы сами взяли. Я плаваю чисто по макулатурке, да? Мы видим. Не надо поинтересоваться, я что. Я, допустим, живу на улице. Да, я на улице живу, в такую погоду зимой похуй нахуй. Когда лед не бывает, бывает полтора-две штуки. Когда как? Будет вообще нихуя. Это чисто на вот на бойлерах, на вот такой На темке, бойлерах, да? гладим, по товару еще будет вот, попадать. Так что давай денег, понимаете? что ты нас снимаешь. Нам давали деньги, когда мы нас снимали. Серьезно говорю. Ну это лучше, наверное, да, чем работать на деньги на заводе. В общем, ладно, мужики, удачи вам, хороших находок. Все. От штребуха вам приветос. Все, полетели к следующему пациенту. Ух а так понял казалось что целая 1299 гривен свитерочек кто-то себе взял посмотрите на меня бесплатно с помоечки Пьеро Кардин, размер l я не знаю если честно это хорошая фирма она даже как бы не грязная несмотря на то что она там в помоях в этих вонючих лежала ну такое можно вообще взять данная рубашка стоит в районе двух с половиной тысяч может даже и трех ну шо нормально Вроде бы даже слышишь по размеру мне, но конечно она мятая, немножко грязная, но нормальная рубашка. Погладить, постирать и можно мотаться. Девушки, здравствуйте, можно у вас вопросы задать, пожалуйста? Можете оценить вообще, вот, насколько я одет? Ну погладить, конечно, поладим. Все вместе? На 500? Одежда, в принципе, не очень важна. Вот это правильно. Спасибо большое. Бля-бля-бля. Ребятушечки девятая кормилица. Паркур, паркур. Фу, как говнами завоняло. Тут памперсы, Пансерами воняет. Вот они, сытные пансеры, ребятушечки. Вот. о. Зарядочка какая-то поломанная, это для э, навигатора Гармин, вот фирма Гармин, вот, может найду все-таки этот навигатор, хотя он морально устарел, что-то здесь вообще какой-то голяк, я ее вообще всю перерыл, но ничего здесь не вижу ценного, вообще, потому что тут нет ничего, половинка шавермы, это шаурма, шаверма, шаурма, короче, половинка шавермы, но она тухлая. А вот это вот никто, к сожалению, не купит. Я расстроен, что эта помоечка меня не порадовала. Надеюсь, следующая будет поживительнее, чем вот это. Не знаю, какая по счету тоже. Не считаю, ребята, вообще считать это могу только деньги. Помойки не считаю. мазь момедерм для внешнего использования. Слышишь, так она запечат, а нет. Слушай, ну можно взять, да? одну мазь тут нашли и все какую-то голимую идем дальше а вот вот это смотрите все что сейчас нам не одета это все с помойки я вам честно говорю вот сегодня полдня прошли вот этот пиджак рубашка джинсы вот это с помойки ну так вот так хорошие вещи выбрасываю ладно удачного вам вечера М -м -м -м. Что тут у нас? Это у уже последняя кормилица. Давайте возлагать все вместе на нее большие надежды. Все ставлю на кон, все на нее. Что а если здесь не найду... То уже нигде не найду в рыбитушечке. Котелку кто-то разбил. Опа, мышка. Смотрите, какую мышку нашел. М280. Походу, бренд Logitech. Вообще нигде не написано. Но, к сожалению, нет внутри передатчика. А без него она работать не может. Еще в этом баке я нашел блок питания Xiaomi. О, какая-то одежда. Детская курточка в рыбитушечке. А, представляете? Она пропалена бычком, каким-то сигаретой, походу. Это я не одобряю. Ребят, разорвал эту помоечку, в ней кроме блока питания я ничего не нашел. Поэтому я думаю, что надо идти подводить итоги по находкам и по прибыли спитерских питерских помоечек. Ну и что там у кота, мы тоже сейчас узнаем. Ну что ж, ребятки, я вернулся с помоечки и готов произвести оценку найденных вещей. А начнем мы, пожалуй, с пиджака. Данный пиджак фирмы West Fashion. Это украинский бренд. На OLX данный пиджак можно продать за 100 гривен. Следующие на очереди у нас джинсы. К сожалению, шильдика на них не оказалось. И опознать какой это бренд... Я не могу. В принципе, за 40 гривен на барахолочке они отлетят. Давайте округлим до 50 Следующая Следующее на очереди рубашечка рубашечка фирмы Перье. Впервые сталкиваюсь с ним. Аналогичная рубашка на OLX продается за 150 гривен. Я же свою выставлю по той же цене. Следующий у нас на очереди кошелек бренда Calvin Klein. Нигде нет никаких царапин или потертостей. Все молнии абсолютно рабочие. А если заглянуть вовнутрь, то отчетливо видно шильдик, который подтверждает то, что данный кошелек оригинальный. То есть никаких сомнений в том, что данный кошелек оригинальный у меня нет. Подобные кошельки на OLX продаются по 600 гривен мой кошелечек я выставлю за 500 гривен и он улетит просто со свистом овсяные хлопья попались вот такие вот срок годности еще не истек следующая это книжечка эротические произведения для взрослых мужчин но это я оставлю себе мыльнорыльная крема всякие ополаскиватели мази их распаковали раз попользовались и все и выбросили в общем по моим скромным подсчетам общая стоимость всех моих находок за сегодня составляет два 700 гривен это примерно 2182 рубля так что ребятки помоечка не только дарит хорошее настроение и позитив но и заработок ну вот я и, ребятки, разложил все находки, которые я нашел сегодня в 10 помоечках в городе Санкт-Петербург, в России. Вот все находочки. В целом, в принципе, неплохие, но бывало, конечно, и получше. Первый раз в жизни я нашел самоспасатель, используемый при пожаре, Феникс 2. То есть при пожаре можно эту тему одевать и спасаться от дыма угарного газа. Продать ее получится, я думаю, рублей. Ну давайте считать по 100 рублей за одну вот эту вот штуку. А еще был найден вот этот кошелек в коробочке новый. Он какого-то херового качества, я не знаю, дикий, ширпотребца, рель-экспресса походу, дерьмо конское. Но продать на рублей за 100 его точно получится. Значит, считаем плюс 100 рублей в копилочку. Вот эти ботиночки можно будет продать рублей за 200. Они в идеальном состоянии вообще, как новые. Вот эти ботинки вообще кожаные. Их продать можно будет уже рублей за 300, за 400. В них еще можно будет марафоны бегать. Они вообще целые, абсолютно не треснутая подошва. Кеды конверс оригинальные, которые рублей за 200 получится точно продать. Но они в подушатанном состоянии. А эти кеды вообще хрен пойми, от какого бренда. Нью-Йоркер. Ну, это масс-маркет такой дешевый. Там обувь вся копейки стоит. Но ну их за 100 рублей точно купят. А, чуть не забыл про вот эти целые абсолютно крылья от велосипеда. Скорее всего, это для 29-го диаметра колеса. Короче, эти крылья получится рублей за 300 тоже продать на рынке. Их купят. Это 300 рублей недорого вот две апельсиночки это конечно бесценно это витаминный комплекс для меня из помоечки поэтому продавать я их не буду вот эти наушники вообще топовая находка это самая крутая находка за сегодня получается самая дорогая я их попытался запитать от пауэрбанка они нифига не работают их разбирали вот здесь должен был быть микрофон его здесь нет то есть эти наушники кто-то колхозным методом пытался починить но в итоге у него видимо это не вышло и их в итоге просто выкинули сейчас в данном формате их уже можно продать, но ну, рублей за 500 точно отлетят на запчасти. Я думаю, даже за 1000. Давайте считать 1000 рублей. Также была найдена подставка для электробритвы. Думаю, ее рублей за 200 продать получится. Она полностью целая. Без понятия, почему ее выкинули. Потому что тут и ломаться нечему. Но продавать ее придется на Авито. Потому что на барахолке ее точно никто не купит. Книга от писателя Кен Кизи. Порою блажь великая. Короче, я читать вообще очень плохо умею. Тут даже есть в этой книжке какая-то закладка, кто-то дочитал до 103 страницы. 50 рублей и цена, ну 100 максимум на рынке. Вот эта штучечка для удаления пыли с поверхности мне очень сильно дома пригодится, потому что я давно хотел ее найти для своего дома, но продать ее получилось бы рублей за 50 на рынке. Будем считать 50 рублей, но продавать не буду, себе оставлю. А вот это у ребятушечки смазочка для повалового пениса. Тут, тут правда, осталось очень чуть-чуть. но ну, мне в принципе хватит у ребятушечки. Поэтому еще раз подтверждаю, что помоечка дарит секс. Ну и последняя находочка. Это вот такая кофточка от Walt Disney. Мерч от э, фильма 101 Далматинец. Эту кофту, я думаю, получится продать рублей за 50 максимум. Потому что сейчас все свитера покупают. Зима на носу. А такое, ну, не факт, что купят. Но за полтинник, думаю, отлетит. ребятушечки, ну вот и концовочка. С продажи моих находок из помойки я заработаю вот столько. Вот видите циферки. Вот такие можно заработать с 10 кормилец в Питере. А с его 10 кормилец в городе Киев, он заработал вот столько. Вот такая сумма. В принципе неплохо, выводы вы делаете сами. Кормилицы везде со своей стороны прекрасные. В Киеве, я так заметил, там бомжи более душевные. Там все так уютненько, классно, тепло, хорошо, приятно. Здесь атмосфера в Питере более суровая. Тебе могут и навалять на помойке, ножиком дворники угрожать тебе могут и отобрать твои находки». А там как-то все более спокойненько. Но как-то вот находочки в Питере все-таки покруче. Ну, наверное, город здесь побогаче, не знаю. Или может просто я такой везучий. Хотя я не считаю, что мне особо повезло в рыбитушечке. Кстати, у Игоря на канале вышел ролик с моим участием, в котором мы выяснили, где выгоднее сдавать алюминиевые баночки. В Украине или России. Залетайте смотреть по ссылке в описании. Подпишитесь обязательно на Игорька, он старался, разрывал кормилицы в первый раз в жизни. Ну и я тоже старался, поэтому поддержите меня лайком и репостом. От... дочь пошел, ребятушечки, пора домой идти. Вот эту мандариночку я не смог устоять перед ней и решил здесь съесть. М -м -м. Я так и знал, что она очень сладкая, потому что с помоечки она. У меня сто процентов много витаминов. Как же кормит помоечка, витаминизирует меня.